Всем привет! Сегодня снимаем видео обзор на ЖК от застройщика ТН Дом на Бардина вместе с Пашей. Паша, привет! Привет! И это наш второй ролик в рамках сравнения двух ЖК: Дом на Бардина и дом на Амунсона от Синары а 57 Этот ролик мы уже сняли. Смотрите, по ссылке переходите. Ну а сейчас про дом на Бардина. Погнали! Готов? Пани... Погнали, Паша! Ребята, в моих руках красивый буклет, который вы тоже можете получить в свои собственные руки, если сходите в компанию Тен и возьмете вот на этот дом, на Бардина вот такую красивую книжечку. Здесь все так красиво. Ну а сейчас мы поговорим с Павлом, все ли действительно так, как пишут в этом буклете, будет ли так. Давай начнем с локации. Локация, дом, где находится, Бардина, что там рядом, какой транспорт, детские садики, школы, офисы, торговые центры, короче, все, чем... В жизни занимается человек Все, это есть. Вот даже в буклете, если ты полистаешь, тут даже «Радуга парк» упомянут. Хотя, мне кажется, там далеко до «Радуга парка». Но не применил воспользоваться застройщиками. В общем, школы-садики на Юго-Западе, мне кажется, пример как пионерка, нормально укомплектованы. Еще в советское время. Да, еще не нашими застройщиками. Вот, парк, ну, безусловно, с парк рядом. Называется «Парк Чкалова». Как уж он там он выглядит, что вы подразумеваете под парком? Наверное, не ботанический сад, об этом. Но, в общем, он рядом туда пешая доступность Можно и туда шикарные виды за нескромные деньги если вдруг витовой этаж возьмешь Никита твоя экспертная оценка по застройщику ТЭН. Дело в том что мы делаем обзор на дом на Бардина так и называется дом на Бардина mm -hmm. Ты, пожалуй, исследовал все дома от застройщика ТЭН и у тебя есть какое-то представление о том, что застройщик какое качество выдает и, соответственно, что ждать жителям этого дома на Бардина? Угу. Учитывая предыдущий опыт по другим объектам, могу сказать, что ТЭН он слабо контр... ведет контроль а, своих подрядчиков и замечаний у тена предостаточно когда он передает объекты уже готовые. Поэтому здесь мне кажется, что качество будет таким же, как и на предыдущих объектах. То есть тут стоит поработать с точки зрения устранения дефектов, и после осмотра мы там нескольких объектов в этом жилом комплексе мы уже будем делать выводы о том, насколько хорошо или насколько плохо застройщик выполнил свои работы на данном объекте. А насколько адекватно они реагируют на замечания, исправляют ли их вовремя, не вовремя? Вообще исправляют ли, то есть, что по практике можешь сказать? Объекты Тна не принимаются чаще всего ни с первого, ни со второго раза. Обычно 3-4 приемки приходится проводить для того, чтобы застройщик устранил все замечания, которые есть на объекте. Ну и плюс просрочка. Часто бывает такое, что у них ну, они не успевают в сроки построить объект. Спасибо. Пожалуйста. Давай э, расскажи, э, на какую э, целевую аудиторию рассчитан дом. Потому что в доме, который мы с тобой разбирали, А57, там 6 квартир на этаже. 6-7, да. 6-7. А, а здесь 9 9. Вопрос, какие это квартиры? Тут же, если в 57, например, была одна студия, то с точки зрения обывателя фу-студия, да? Но если смотреться на резку 9 квартир здесь у Тенна, то тоже есть вопросики. Ну, например, двухкомнатная там 48 квадратов. Это мало. Это маловато для класса жилья с ценником 100 плюс 1000 метров вот Трешка здесь тоже максимум, это 98, а есть 60. 8 квадратов, 70 квадратов Но трешка. это как раньше в хрущах делали. Ну, 70 квадратов в это вряд ли соответствует современным стандартам комфорт плюс класса, который заявляется. Ну, мне так кажется. А здесь за, именно заявлено комфорт-класс? Блин, я ориентируюсь на цену метра квадратного, ориентируюсь на описательную часть в, в, в, у застройщика, на буклеты, на рендеры. Ну, для меня это комфорт, наверное, все-таки. Ага, а нарезка не соответствует этому комфорту? По твоему мнению? Мое мнение, мое мнение, что трехкомнатные квартиры 70 квадратов это ближе куда-то к эконому. Но Это мое частное мнение. Ну, то есть получается, mm. если мы смотрим тупо на квадратные метры, то запросто можно посмотреть на дома вторичку рядом и ну, те же панели. Но тот же функционал получится. То есть там спальни по 9 квадратов, да. кухни по 12, может быть, где-то можно найти в каких-нибудь более современных домах чем крщевки. и я думаю вообще на самом деле, что идея дома на бардина, он уже чуть позже, наверное, чем Синара планировал. У Синара это там семейный дом, а здесь вот как раз переселить народ из старого фонда примерно в те же метражи. Мне кажется так. Там хорошие условия, рассрочки давали 10-90, то есть там можно было там типа зафиксировать квартиру за собой, внести всего 10%, продавать потом свое. То есть ты просто переезжаешь из старого жилого фонда в новый. А, вот такой поближе, расчет. Да? Парку. Вот такой расчет. То есть переезжать в другой район не хочу. Да, да, да. да. И хочу ну, что-то по новее. Но у тебя есть понимание, что там вот те там 110 квадратов в сценарии да это же надо еще заплатить то есть там 11 12 миллионов да? а если у тебя 70 квадратов, да трешка до да, маленький компактный но но но но новый фонд еще с газовой котельной газовая котельная, опресовки, а дало, я не знаю, кстати, пусть жители Юго-Запада поделятся. Я на пионерке живу, там есть проблемы с этим там, водой, нагревает, там, да, там аварии и так далее. Может быть, на Юго-Западе они тоже есть и газовая котельная решает этот вопрос. А кстати, напишите в комментариях, есть такие проблемы или нет. Вот жители Бардина, там, кто рядом со сквером, с этим Чкалово живет, вот и напишите, есть или нету. Ну, понятно, то есть расчет такой, что а, кто-то ну, кто, кто желает переселиться в дом поновее, но локацию менять не хочет, то это вот для них. Ну, ну я думаю, вот. что так. Там же очень давно не было новых домов. Там, ну, ну да, если там... вокруг посмотреть, самый ближайший ближайшее, наверное, брусника, который неожиданно там южные кварталы две свечки воткнула. И, кстати... Но это совсем не рядом. Ну, как бы, я вообще имею в виду из ближайшего, что прям новая новое строилось. Но, но застройка точечная опять. Мы проговаривали в прошлом сюжете, что с первым этажом там... Коммерции особо непонятно, что будет. да. Колясочная она есть, вестибюль он есть, но там ряд офисных помещений, их три с большой нарезкой. Ну, с... ну вот в буклете тут же нарисовано. У тебя в буклете нарисовано, здесь у меня только жилые этажи. Же... Да, две квартиры. Две квартиры, И да, да. На первом три этаже. Офиса. Да, но я не знаю, кто захочет на первом этаже квартиру. Да кто-то уже, мне кажется, захотел. Чего нет. Ты думаешь? Я думаю, что да. Я думаю, что это какая-нибудь история из серии. Под сдачу? Э, Да нет, почему? Там, не знаю живешь и принимаешь людей, не знаю, логопед ты какой-нибудь условный. А, ну, я типа, Но у тебя офисная, бесшумная. То, что а что, нас, нормальная тема? Нормальная тема. В Солнечном очень история заходит. Она, в принципе, востребована такая тема, первые этажи, первые квартиры. Но мы понимаем с тобой, что трафик это там. Ну, ты пишешь пешеходом, в отличие ну, понятно, от Солнечного. Она, по записи, по записи, ну, понятно, вот, да. Может быть, застройщик Придет, наконец, в наши комментарии и расскажет нам, для кого он проектировал квартиры на первом этаже. Может, у него там есть уже целевой портрет. Может быть, может быть. Вот, ну ладно, с локацией мы разобрались. Для кого примерно разобрались? Ну, я говорю, для меня это переезд из старого фонда в примерно те же метро. А, ну, про транспорт тоже все понятно. До метро hmm. пешком не дойти, не 25 минут. Маршрутов там 11 штук В разные части города И на машине довольно удобно выехать есть... Ну место хорошее да. Единственное, что тем, кто на машине Ребята, надо подумать о том, где вы ее будете парковать Потому что Там парковок еще меньше На квартиру То есть там коэффициент получается плотность 0,3 да, да, меньше чем 0,3 То есть 270, по-моему, квартиры и 76 парковочных мест Но, в отличие от Синары Они в открытой продаже и ценник там 830, по-моему, самый минимальный на парковочное место. То есть они на сайте, их можно выбрать и купить. У Сенаря сейчас только вместе месяц квартиры продают. Ну да. да, это тоже... Это Да, это для тех, кто на личном автомобиле передвигается, это существенный. Да. А какой ценник получается на паркинг? Ну, я сказал 832 или 4, я вчера смотрел на сайте, вот цена парковочная. За паркинг да. место. А у Сенары от миллиона, то есть может быть еще больше. Скид. То есть здесь по подешевле? Я думаю, что да. Ну и, собственно говоря, ассортимент ну... по побольше остался. Ну, Понимаете? ребята, смотрите сами, то есть если <ква> а, вы намерены там купить или <ква> уже купили, то задумайтесь о парке потому что машинку-то негде парковать будет ну, напряженно будет так ну что идем дальше мы все таки идем в формате некого сравнения дом на бардина и а-57 это дом на амуцина потому что они очень похожи это две свечки оба это точечная застройка ну со всеми вытекающими соответственно паша красота да красота я предлагаю зафиксировать в кадр и посмотреть как будет сделано я как раз хотел обратить на это внимание. Вот можно Давай. буклетик? Вот здесь в буклетике та красота, которую показывает Павел. Но уж простите, но есть риск, что этого не будет. Поэтому я думаю, что на это стоит обратить я внимание. Я бы сказал, есть прецеденты. Значит, вот здесь нарисована красивая деревянная детская площадка. Точно так же, как было, например, нарисовано в ЖК геометрии. А сейчас там асфальтовая поляна. Точно так же, как было нарисовано в Екатерининском парке. Помнишь, мы тоже про эту историю снимали. И там, знаете, там вместо обещанных деревянных вот этих вот историй, вот детских, да, воткнули вот эти пластиковые разноцветные вырви глаз, которые вот эти вот. -а -а. Вот, поэтому у нас остается вопрос. Если застройщик все-таки, застройщик Тен исполнит свое обещание, поставит все, как здесь там есть. есть еще один классный панорамный вид, но мы потом его вставим, Ладно. Я первый, прямо вот как увижу, приедем снимем, приедем, снимем я в сторис запишу, и даже интервью готовы взять, да, все покажу и скажу, что ребята, вы красавцы, молодцы, сделали вот так, сделали выводы и сделали да, так, как да. обещали, но мы вот сказали то, как есть, без обид, вот то, что видели, то и рассказали, поэтому обращаем ваше внимание, так, ну еще раз, почему покупают новые дома, это локация, безусловно, а это планировки, это цена за квадратный метр. Если все устраивает, смотрит еще на что? На места общего пользования, дворы, подъезды. Ну про дворы мы уже рассказали. Я еще, кстати, хотел обратить внимание. Я вчера на сайте дом РФ, куда застройщик уезжает, всю информацию сравнивал проект, и оказалось, что у дома на Бардина класс энергоэффективности А++ заявлен. Вот мне интересно, у Сценария только А++. Мне интересно с точки зрения коммунальных платежей, то есть это же типа энергоэффективность дома, да? Вот как это будет развиваться? Тут газовая котельная еще и класть чуть повыше, чем у Синара. Ради этого в том числе покупают. Потому что коммуналка, любой человек, который там продавал какую знаю, двушку в Хрущевке, в Пентагоне, где угодно, потом переезжая в новый дом, понимает, что ну, это небо и земля разница. То есть, там типа 100 квадратов, там, не знаю, 10 тысяч коммуналка Не снились такие цифры в старом жилье. Это еще одна причина менять. Подъезды. Подъезды. Вот мне интересна эта тема. Почему? Потому что снимал ролики я в ЖК геометрии, строил Тен. Значит, картинки одни, по факту другое. Ну, то есть подъезды какие-то уныло выглядящие. Там обещали какие-то рейки на потолке. Сейчас там просто краска, открытая проводка, ничего не, не, не спрятано. Что ты думаешь, как здесь будет? Слушай, я сделаю не характерную для себя вещь я был недавно в екопарке первой очереди с людьми которые там претендуют на высокий класс жилья и в принципе их эти подъезды устроили те которые сделали поэтому тэн может делать особенно когда заявлялся не Теном а рендеры и материалы да то доделывать видимо вот он может поэтому будем надеяться что здесь вот, сделав там работу над ошибками по геометрии где у нас еще были там, вопросы по холлам по отворам, они придут к тому, что вот, что обещают, то и сделают. Я хочу верить в лучшее. Но в целом пока вот красивые картинки, они заявлены. Я тоже хочу верить в лучшее. Будем надеяться на то, что все-таки они это реализуют. А, э, всегда нужно верить в лучшее. Значит, по насыщению. Давай еще раз проговорим в сравнении с А57. Получается, что в А57 весь первый этаж практически... Дерский клуб. Коворкинг. Большая колясочная. Огроменный вестибюль. Ну, и вот собственно, место под охрану, да, там, место под охрану, охрану, но это в принципе видеонаблюдение, охраны у них плюс минус. Ну комната большая. Ну да, то есть весь этаж и только одно там офисное помещение. Здесь и две квартиры, и три офисных помещения И достаточно просторный входной холл, входная да. группа достаточно просторная. Ну то есть вот, вот для семьи, для людей там сделано. Здесь на Бардина что? Красочное тоже есть, помещение охраны тоже есть, но все это в других метражах. Нет ни коворкинга, нет ни детского клуба. Вот если по, по существу. Ну, то есть фактически вот так вот, если отбросить всю пыль, так сказать, то получается мы тот же самый подъезд видим, как в обычном доме, но может быть со стеклянными дверями. Не знаю, мне кажется, мы с тобой профдеформированы в этом вопросе. Может быть, люди это будут нормально воспринимать. Там выход зато там во двор, да, на улицу проходной, вот эта история. Поэтому бог его знает. Но по выделенным площадям не под квартиры, не под коммерческие помещения Синара существенно выигрывает. Так, ребята, Паша специально открыл специальное предложение, которое доступно, в принципе, всем желающим, и ссылку мы тоже скинем. Количество квартир 155 на амонсона 272 на Пардина. Количество квартир на этаже 6, 9, ну, есть 7. Количество машин и мест на Амундсона 65, на Бардина 76. Комфорт-класс оба дома, да? Заявлен, да, оба комфорт-класса. Оба дома комфорт-класс. Что еще? Че, по каким параметрам можно сравнить? Распроданность квартир в Амундсона 62%, в Тене 16. Вот я просто читаю наш дом РФ, официальная отчетность застройщика, которую да. должен подавать. На какое число? Ну, на сегодняшнее какое там, 6 мая сегодня. <связываю> ну и, кстати, важный момент, это там, э, <связываю> как это называется, готовность. В одном случае, по-моему, 7%, в другом 60 с чем-то. Готовность чего? Дома подожди 7 процентов это что котлован что ли ну вот это так указано на отчетности виды из окна — это же важный параметр ну для кого-то, да, для для, для, для жителей низ, низких этажей на Амутсе на 57, дней, <соценно> я тебе точно скажу, <соценно> там нет никаких видов, там соседние панельки, вот, ну у Тена есть классные виды на парк с теплыми лоджиями, там можно оборудовать лаунж-зону и ими любоваться, только стоит это нехилых денег, кто готов платить, велкам. Ну виды всегда дорого стоили, захочешь ты в виллу на берегу моря, тебе там такую цену залепят. Паша, завершающий вопрос. <соценно> Где бы я выбрал себе квартиру? Правильно. В каком из двух ЖК ты бы выбрал себе квартиру? Мой выбор очевиден. Мне нет. Ну, э, давай так. Первое. Мы находимся в условиях, когда там импортозамещение, логистические цепочки, поэтому лучше готовый дом. Там уже точно те материалы, которые обещали. Поэтому Амутсен 57 выиграем. Мы находимся в условиях, когда застройщик по имени Тен не сдержал на ряде проектов обещаний по мопам, по дворам и так далее. У Синары, я помню, последний проект, который смотрел Даниловский, на мой взгляд, плюс-минус соответствует, тоже выигрывает. Второй вопрос э, – планировок. Я все-таки человек семейный, поэтому я тоже выбираю там, где большие трехкомнатные квартиры там, и так далее. Мастер спальни. Да, парк, парк для меня пока не столь существенный был, хотя то, что он рядом у ТЭНа, это несомненный плюс, не будем этого отрицать. Я бы по всем совокупности критериям готовность, материалы, которые уже закуплены и установлены, надежность застройщика, его соответствующие обещания, нарезка квартир, общая этажность. Я бы, и, кстати, локация тоже мне та почему-то посимпатичнее, я бы выбрал Amundsen 57. Но это сугубо мой выбор. Остальные люди выбирают по своим критериям. Ну, на этой позитивной ноте разрешите откланяться, как говорится, а все свои мысли пишите в комментариях. Там же задавайте вопросы. Всем пока! Пока. А, да, чуть не забыл. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Все, да прибудет с вами Муза. Паша, пока.